закончились деньги на телефоне надоедливые донаторы опять сожгли твой замок или просто не хватает денег на игру AdvertUp предлагает простое и быстрое решение всех твоих проблем зарабатывай деньги при помощи простых установок мобильных приложений все что нужно это иметь современный гаджет с возможностью в удобное для тебя время загружать приложение ты моментально получаешь деньги за каждую установку хочешь заработать еще больше Приглашай друзей в AdvertUp, им достанется приятный бонус, а ты сможешь получать 10% от их личного дохода. Итак, AdvertUp – это простейший способ заработать реальные деньги при минимальных усилиях. AdvertUp – научи свой смартфон зарабатывать! Меня зовут Данил на канале Заблок Сегодня я буду поджигать 20 тысяч спичек Я уже поджигал э, и 50 э, спичек и 5000 спичек Сегодня я приготовил 20 тысяч спичек Сейчас подожжем вот такую спичку Которую я сделал в том году Я еще ее не использовал Сейчас поджигаем и само круто сейчас они сейчас прогорят. И я буду их тушить снегом, у нас в Сибирь его дофига в этом году. И стала у нас а, куча снегов. Конечно, у нас со спичками. Зарители у нас такие, собрались. Или дождь. Ветерок тепленько. Хотя на улице минус шесть. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!